День 2079. Воздаяние. А, Бозман опять вызвал вас к себе. Кабинет уже придет в привычный, безупречный порядок. Странно, что она опаздывает. Все-таки Бозман такой педан. Как только вы начинаете задуматься, что могу его так задержать, ваша спина открывается дверь. Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем с вами играть а, не для эфира. Not for broadcast. В прошлой серии мы показали а, один моментик из разлома, что они возвращаются, я решил продолжить сразу же. Так что, привет, Альц. Благодарю за ожидание. Продолжай. Ты работаешь у нас уже 6 лет. За это время произошло много всякого. Неприятный издет с Митцером Дональдсоном нападение разлома на это самое здание. Он умолкает и смотрит на вас. Вы встречаетесь взглядами. Тебе удалось переделать просто колоссальную работу. Я уже не говорю о том, с какой преданностью и рвением ты выполняешь свои обязанности. Итак, раз сообщить, что тебя представили к повышению. С этого дня ты будешь нашим старшим инженером эфира. Бозман смотрит на вас с широкой улыбкой. Я... А, спасибо. Конечно, помимо прибавки к жалованию, у тебя появятся и новые обязанности. Рабочее время тоже увеличится, но зато теперь ты будешь главным инженером ночного эфира по будням. А со временем тебе могут доверить и подготовку новых программ для начала первой. У тебя впереди блестящее будущее, Алекс. Поздравляю. Он протягивает вам руку и вы пожимаете ее. А теперь возвращайтесь к работе. Он так широко улыбается и вы начинаете думать, не шутка ли это. Хотя а какие с Бозманом шутят. Вы еще раз благодарите его возвращайтесь к себе в студию. Возможно, вам удастся поработать с другими программами. Что вас ждет в будущем? Это хорошо. Жалования повышения, это все хорошо. День. Охуеть. И денежная наша прибыль никак не растет, да? 303. Предвзятое мнение. 2303. 2303 день. Уже поздно. Весь день шел снег. Вы постарались как можно меньше выходить на улицу и сидели дома в тепле. Блять, наш дом поменялся, да? Мы реально поменяли дом. Ладно, обычно вам нравится снег, но сегодня вызывает только раздражение. И все-таки завтра у вас в выходной может удастся даже отдохнуть. Никто из ваших близких не любит снег, как Сэм. А, когда вы были моложе, Сэм и дети часто выбирались на улицу, чтобы играть вместе. Но все это было так давно. Вы чувствуете себя неуютно на новом месте. По... А... Вы во многом потому, что вам пока не по карману обеспечить здесь нормальное отопление. Сэм вбегает с, с, с холодной улицы. Не поможешь. Еле сил хватает от машины полиции оттащить. Сэм пытается занести на кухню тяжелые сумки с продуктами никак не может справиться с этим несложным делом. А вы сегодня вымутились до предела и все-таки на работе весь день, пока Сэм спокойно сидел дома. О, прости, я сейчас. Нельзя просто поделаться на лифте, как все нормальные люди. Так, я сейчас. Вы бежите помочь сумками, и Сэм улыбается вам с благодарностью. Почти все уже тут, под лестницей осталось пара пакетов. Вы идете к лифту, но на по пути вспоминаете, что он не работает. Блять, как хорошо! Вы приносите пакеты на кухню, и в покупки, понимаете, что Сэм собирается готовить фахитас. Все как вы любите. Видимо, все не так уж и плохо. Пока вы вместе готовите ужин, на вашей уютной крохотной кухне, безопотно смеясь, как в и дни, вы забывайте о плохой погоде и неоплаченных счетах. Сэм хочет и грозится запустить вас в вас а вы впервые после переезда думаете о том, что жизнь продолжается в ваших силах наполнить ее счастливым моментом. Деньги — это не главное. Да нет, теперь будем зарабатывать, блядь. Теперь реально как бы все может в жизни случиться, и надо как-то об этом думать. День 23... Короче, 2340. 2340. Время раздумий. Фу. Так, с тех пор, как умер ваш отец, прошло уже 15 лет. За это время вы, конечно, не раз навещали его могилу. Обычно вы приходите сюда, когда в жизни наступает тяжелый период. Или когда нужно что-то хорошо обдумать. Или когда просто ищете покой и тишины. Сегодня все так же, как и всегда. Сэм кладет руку вам на плечо, желая поддержать. Вы рады, что Сэм сейчас здесь и с вами. Когда вы вместе, вам ничего не страшно. Над головой у вас э, с не прилетает воро. Чарли обычно всего... А, Чарли был всего 8 лет, когда его деда не стало. Тогда он еще не понимал, насколько это большая утрата. Отец многому научил вас, и вы приложили все усилия, чтобы передать его мудрость своему сыну. Теперь Чарли совсем большой и сам пытается учить вас жизни, и это очень трогательно. Вы говорите с тем, что он вырос. Сьюзи, бедная Сьюзи, все бы отдали, лишь бы она была сейчас рядом, снова без конца с вами спорила. Она смотрела на мир широко открытыми глазами. Она так... Она была такая жизнерадостная, такая живая, но в ночь освобождение все изменилось. Столько жизни разрушено. Вы и Крис, что сказать, вы никогда не ладили, но в последнее время как будто смогли найти общий язык. Конечно, такие перемены радуют вас и положительно сказываются на вашей жизни. Семья есть семья, надо уметь принимать все взлеты и падения. Пускай она сейчас и находится в очень дорогом доме престарелых, вам все же радостно от того, что ваша мать жива. Хоть она едва вас узнает, ее присутствие всегда придает вам сил. Сейчас вам этого достаточно. Вы разворачиваетесь и идете к машине. Вы не в силах управлять жизнью своей или чужой. Не вам решать, чему быть, кому жить, кому умереть. Вам остается только двигаться вперед и учиться принимать обстоятельства. В конце концов, жизнь ⁇ это последовательность решений. Они и делают нас теми, кто мы есть. И мы никогда не знаем, какие решения могут нам идти дальше. Блять, да. А какие приведут к могиле? Все верно. Полностью верно. Блин, нихуя есть тут пересчет. День 2602. Работа. Работа. Соединяйтесь ко мне в телеграм-канал. по Ссылочка в описании под видео. Также подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. И предлагайте игры для обзоров. Через 7 лет после выбора. Ну что, Алекс, дадим последний эфир, как старые и добрые. Знаю, из-за прогресса твое оборудование пришло в негодность. От них все наперекосяк. Хотя перебой ничуть не лучше. Они вообще кровожадные психи. Но как ни крути, шоу должно продолжаться. Ну, по крайней мере, еще один выход. В общем, ты в курсе. У нас проблемы с техникой. Кнопки заедают, экраны мигают, искры сыплются. Но ты справишься. Я в тебя верю. Не забудь. Теперь у тебя полная свобода по звуковым эффектам. Используй их на максимум. нет. В общем, я понял, что... Мы лет, закончим так, поехали, игру бомжами, а, потому я, что я, я все я нахуй год, уже... Ну все и просто, в году, все понятно а Тебе так стало. В этом... тебе 44? О, 5, заебись, 4, блядь. 3, Добрый вечер и добро Ну поздравить. дайте реакцию от зрителей, Да-да-да, блядь, так мне пан. не как мне нравится. Как у нас дела? У нас на сегодня столько всего, я жду не дождусь. Я бы сказал, 12, Меган. На шкале ожидания? Да, именно. Нас ждет столько всего Криспа этим вечером. Именно -повар Джордан Ранкли устроит нам кулинарный забег. А еще объявим победителей крупного соревнования, введение будущего. И на время игры колесо истины к нам присоединится особенно. Ну удобно. А я даже покажу. Показала... А Вы чего Все Вы это че? и не только. Сегодня в вечернем шоу. С эффектами лучше знать миру. Да, я понимаю, что Они с эффектами. Огонь. Мы оплакали павших и скрепили сердца. Мы жили среди смерти и больше не боимся Я Для хочу свободы сюда. нет высокой цены Меня можно заткнуть А голос вашего разума нет И каждый день, как и раньше Нас все больше и больше Потому что такова истина Она неоспорима Мы вернулись И мы только начали Я будем до ответить Бля, что происходит? Что, бля? Че, блять, блять, блять, блять, блять, блять Блять, надо заново. Надо заново сделать. Как заново? Повторить контрольные точки, пожалуйста. Не, ну это. Блять, помехи, как я так не выровнял? То смотрю просто. Блять, я, я ж не получу, что происходит. Заново, заново. Почему не елда-то? 10 минут прошло. Фу, фигня, блядь. Подожди, а контрольная точка, где-то у нас? Подождите, где? Блять, ну пиздец. Сейчас, сейчас. Так, я, короче, немножко прошел дальше. Ну как дальше? Просто, блядь, следующим с... Блоком. С... разобрался Дома. с ними. Сначала, о вашей любви к ним, так, он попросил добавить аплодисментов перед следующим блоком. вечернего шоу. Ну, как знаешь. А, я не дал Должь аплодисментов. Ну, ладно. Сначала мы навестим нашего хомяка, лорда Щекана. Норный снежно-серый хомяк. А его латинское название Адипем Стултус. Он живет у нас в студии в этой клетке. Хомяки обожают запах и у них есть особые защечные мешки, где они хранят еду. Он большой фанат моркови, яблок и жевательного табака. Хомяки звери ночные, поэтому мы постараемся его не разбудить. Просто посмотрим, сможем ли мы. Что ж, кто-то оставил дверцу открытой, так что. Так, похоже, лорд Щекан отправился в небольшое путешествие. <путешествие> Но он обязательно где-нибудь найдется. <путешествие> а пока что давайте поздороваемся с нашей черепахой. Кстати, после голосования зрителей в прошлом месяце мы переименовали ее в медленную Барбару. И не волнуйтесь, хотя сейчас декабрь, Барбара у нас вовсе не ушла в спячку. Давайте скажем привет! Ой, она вскид. Эй, Бабс? Оу, эй, оу. О, а, -а, -а. О -а, -а. А, -а, а! И это были питомцы вечернего шоу, Меган. Живые и здоровые. Слово тебе. С эффектами <связываем> лучше, лучше с... знак мир. Да, да, да, и да, Похожим животным завтра в это же время. А теперь надеюсь, <связываем> что вы голодные. Если еще нет, сейчас станете. Патрик Беннон и шеф-повар Джордан Ранкли сейчас вам так, покажет, так, так. как сделать вкуснейший яблочный пирог. М -м -м, мы начинаем. Путь на кухню. так так так, так. я им просто да? И сегодня ой, на ней Ой, ой, ой, не то. Ладно, Рандли, дурак, а но... с вами Кулинарное шоу. Наша кухня лучше или хуже остальных? Цвета мне нравятся очень яркие, очень свежие. Только мудаков поменьше. А? Что? Что? Что ж, э, у вас шесть собственных ресторанов, за время своей карьеры вы заслужили 9 наград баллон массив и успели поработать с лучшими шеф-поварами мира, а сегодня так. вам достался я, волнуетесь? Я, блядь, волнуюсь, может ты волнуешься? Ты, говорю, блядь, волнуешься? Да. Ай, так, рано, э, рано пробел нажал а что-то, что там было две секунды, а я... Шеф. Короче, мы пригласили семью на лидера. Они хотят есть, мы так, сделаем так. вкусный яблочный пирог. Ух, здорово! Сладость теста и кислинка фруктов по-настоящему раскрывают вкус этого пирога. Восторг! Вау! Так, и с чего же мы начнем? С того, что приготовим начинку. У нас есть килограмм свежих яблок для этого. Ой. пиздец вот. красивые. И мы их идеально нарезаем. И закидываем в кастрюлю. -а -а. Так, ага. Что ж, ваше новое шоу, кухонный демон сердцеглот, начинается в пятницу, здесь, на первом канале, так что, <рес> расскажите о нем. Что ж, группа молодых поваров а? приходит на мою кухню, и я уничтожаю их морально одного за другим. А если останется время, учу работать с ножами. Ёб твою душу, Это Патрик. Ш... Ты что делаешь? Что? <рес> ш... Да кто так режет-то? Звука, ты пальцы себя отхуяришь! О, да ничего, у меня есть еще. Так, а когда закончили с яблоками, мы убираем их в сторонку и занимаемся тестом, да? Миска, да? Хорошо. А это уже все подготовлено. смешиваем и добавляем одно яйцо. Ага. Ты что творишь, ослица ебаная? У тебя что, мозги размером с блядский желток? О, нет, шеф. Так, да подожди, ложку, да подожди, я занят, блядь, у меня столько Получить обязанностей, комнате, я, меня. Я, я не успеваю нихуя. Так, А, э, а как известная своим неистовсом Джордан Ранкли расслабляется? <сосы> тебе в кровать. Э -э -э что это? Что это такое? Ой, что? Ну, понятно, камеру сломал. Да его, блядь, можно испутать с мешком картошки, подрогай. О, по-моему, у меня ты все ты очень плохо, обещай. потому что все Поставь оборудование. Так, теперь это смешиваем начинку. Okay. Яблоки, сахар да. и корица. Mm -hmm. По-моему, там дохуя корицы, oh, по-моему, там. Uh, я У вас есть 6 ресторанов на пяти территориях. Какой из них ваш любимый? Ты это смешиваешь или трахаешь? Хоть бы на свидание сводила сначала. Смешивай, блядь, Нормально. Так. Теперь раскатываем две трети нашего теста. Немного муки. Так, четвертая камера. И на блюдо. А, а потом а, мы добавляем Блять. начинку, да? Мы добавляем начинку, да? Вот так вот, просто. Помните, как это? Узнавать правду. Знать, что происходит в мире. Помните Джереми Дональдсон? Да, да, да. Я помню. И как он умер только. Я вижу это жалкое подобие новостей. И понимаю, что он был на 100% прав. Первый мученик перебоя умер, защищая свое шоу. Увидев его сегодня, он бы не понял, за что погиб. Пару булочек выходить, после, чего смазываем сбитым яйцом. Блеск. так, хорошо? Яйцо. Та ну как? Это там? смотрит такая типа. Ты, ты иди сюда, сюда сейчас же. Это позор, понимаешь? Я лучше глаза себе в жопу засуну, чем буду на это смотреть. Я лучше облежу свои ботинки после того, как наступлю в кучу говна, понимаешь? И убираем в духовку на 45 минут. О, лучше голову свою в духовку засунь! Корова ты бесполезная! Сюда иди! Ты сочетаешься с едой хуже, чем цианистый калий, понимаешь? Знаешь что? Пиздуй отсюда! Нахуй иди! Нахуй! <смех> <смех> да, хорошо. Я так и сделаю. И заодно передам слова Меган и Робин, Пиздец, которые просто, обосрала, ну, просто нашего по конкурса. Так, четыре, победительского победительского аплодисменты. Чего, блять, аплодисменты что пошел? Аппетитно. Если хотите повторить дома, напишите нам и приложите конверт с адресом и маркой, чтобы получить рецепт. Итак, Робин, посмотри на эти потрясающие работы участников конкурса в виде на будущее. Да, мы поставили перед вами непростую задачу предсказать так, какую, будущее. И нас просто завалило вашими идеями, да, Марь? Так... Безумные изобретения и решение мировых проблем Все просто невероятные И мы с удовольствием с ними ознакомились Очень непросто сделать выбор Но мы отобрали несколько восхитительных лидеров Третье место барабанный дробь Ему три года, он Бля, пиздец А че первая то не работает, сука Она нас просто покорила Посмотрите, Покажи, блядь. Я прямо чувствую страсть, Тварь. Была каждый Если взглянуть сюда, то видно чудное изображение того, что я сначала посчитала мордашкой или, возможно, котом. Но при детальном изучении это оказалось репрезентацией кажущейся безнадежной борьбы со смертью глазами живых. Согласна. Он, кроме того, оставил часть картины пустой. Mm. Что, по очень интересно. Если вы знакомы с работами Хеймиш, то вы знаете, что он любит акцентировать внимание на mm -hmm. пространстве, а не на самом изображении. Здорово, просто здорово. Такой талант. О, в нет, если возрасте, честно. Но Только. Могу работа, занявшая второе место и его так, заслужил так, так, так. барабанная дробь. Художник. Хит. 41 год, год Второе место. Вообще-то конкурс был Ебать, помладше, но все а, же. Работа, на которой рисун. представлено его будущее, было названа им Расколотая Земля. И действительно, в его довольно обстоятельных заметках говорится: общество, лишенное основных ресурсов, стало ага. полагаться на жизнь. серия систему походим. еженедельных сражений, где только победители смогут размножаться. Также внизу он подписал, или так, или нечто подобное, но немного похоже. Я высоко оценила его внимание к деталям. Здесь видно нечто вроде гладиаторской арены, на которой кто-то, а я полагаю, что Кит, отрывает сопернику голову и ага. кричит «Вернись ко мне, Линда! О, Кит!» Как мило. Если бы ты больше гулял, а не участвовал в детских конкурсах, то она бы не ушла. Но наконец-то пришло время объявить победителя. Все остальные наши призеры получат дневной абонемент в надувной Happy Land. В промышленной зоне у съезда со 40 Прости. Но наш счастливый победитель сможет целый день провести в департаменте перемены своими глазами. Увидеть, как наши товарищи делают новое будущее реальностью каждый день. И победителем становится барабанная дробь. Да, давай помогу. Вся моя жизнь это поиски истины. Иногда я ее вижу. Иногда нужно Я говорил о соке внушения. Наркотик в воде. Я был неправ. Я признаюсь. Он не в воде, он прямо здесь. На этом экране. В этом шоу. Вот ваш сок внушения. Вы пьете его глазами по вечерам, и он дурманя травит. Танцует, присоединившись к параду. Да, ведь Вот этот, кажется, немного барахлит, являясь, видимо, зловещим знаком грядущих перемен. Чудесно, Лола. Что ж, если наши победители смогли вдохновить вас на Просто творчество, б... присылайте уже нам второй, как работы, я понимаю, и, возможно, этот? они тоже и появятся даже в нашей не Еще раз огромное спасибо всем участникам. Сейчас мы уйдем на перерыв, а после него мы сыграем в колесо а -а -а. правды и сделаем несколько чудесных подарков своими руками. Не переключайтесь. Да, техника у нас совсем наладан дышит В следующем блоке дела могут пойти хуже Будь осторожнее и не рискуй Скажу правду Сегодня я подал заявление об уходе Проведи этот эфир А что дальше меня не касается О, хорошо Хорошо Что там про задний вход? Ничего не понял, но пропустим рекламу. Вот и реклама прошла. Это звучит очень плохо. Там реально жесть. Людей не хватает. Тут нужен хайпас фильтр. Там Тут... революция, Колин. Ну пусть будет чуть потише. Че там потише? Джан, слушай, где Глин? Можешь его привести? Я не уверена насчет этой про бабулю. Он сейчас делает записи другого гостя. Мне не нравится слово бабуля. М -м, бабушки? Точно. Жопа бабушки Нам <смех> Ладно, пожалуйста, внимание, Сара хочет что-то сказать. Похоже, так, так. около студии начались какие-то беспорядки. Я уверена, что вам не о чем беспокоиться. Просто хотела сказать, что я запросила еще охраны, и они уже едут сюда. Спасибо, Сара. 10 секунд mm -hmm. по местам. Сели ровно. Ладно, сейчас ты шутила. Смеемся и пять, четыре, три. И с вами снова вечернее шоу. Простите, мы обсуждали, что очень хотим попробовать пирог Патрик. Ну, не знаю, насчет очень А вот и он. Встречайте только что из духовки. Вау. Мальчик, печко Ну Нахуй, похуй, блоху. Ну что сказать, Корка тут явно толще, чем на жопе моей бабушки. Да тихо я же отпустил кнопку. Ну попробуйте, давайте. Ладно, так, давай. Включаем четвертую камеру. Вот, держи. Не именно не, не вторую, именно четвертую. Okay. Она пробует. Боже mm. мой. Mm. Хлопаем. Oh, это... на третью Что камеру. Патрик, mm. Но тебе пора готовиться к следующему сегменту. Так, она побежала, мы остаемся на четвертой камере вечер мы играем в Колесо Правды с нашими знаменитыми гостями Но я знаю, о чем вы подумали Эл Прошлый блок, кстати, на сыграл Очень Пора Ну что нового. поделаешь Кого? Это сюрприз для вас Вот и она, популярный автор, адвокат, мыслитель А еще наш командный лидер Джулия Солсбери. И... Джи... Солсбери. Успел? Вроде успел Успел? А, это Мэр то наш, этот не понял. Ты выглядишь потрясаемся. Блять, ждем. ждем. Блядь, ждем. Я же сказал, 3 секунды надо было подождать, а ну, но он. По Кажется, по эффектам что-то уже перебор. Да, спасибо большое, спасибо. Все так. Это место, где мы стравливаем наших именитых гостей, чтобы узнать, как их сломать. Все верно, Робин. Они будут вращать колесо, чтобы выбрать задачу. Там может быть что угодно, от ящика с мухами до самопощечины. И они даже не подозревают, что их ждет. Итак, мы начнем с Джордан. Вращайте колесо. И поехали. Так, она крутится. Знаем, что же вам выпало. Ох ты, деяние или домысел. Джордан, правда ли вы имеете привычку заказывать еду на вынос в ресторанах и выдавать ее за собственную? Блять! это был один ебаный Глядя на тот пирог, я не могу тебя осуждать. О, не так быстро, Джулия. Деяние или домысел, Нам донесли, что вы предпочитаете более интересные занятия, экономя время на стирке. Да боже мой! нам об этом. просто нет, нет. Опа, опа, опа, опа. Все, все, все. Мы делаем эту запись. Вы увидите ее вечером или завтра или никогда. Нам не просто пускать это эфир. Только неприметных восстанет. Не волнуйтесь. То, что вы это слышите, доказывает обновление. Вы могу не одиноки. Короче, нет. я случайно о, нажал я сейчас не на аплодисменты, поэтому. Мы да. оплачиваем вам. Заходи ко мне в гримерку после передачи решим вопрос. О, о, ты что, зубе? краснешь, Патрик? А? Разговоры про липчика тебя смущают? Не, я о, не краснеть. По-моему, просто, Вы короче, я старый, колесо. поэтому я плохо теперь справляюсь со своей работой, поэтому не суждайте. Ну и в игре я старый уже, все, уже, ну, оборудование плохое и все Отлично, такое. Посмотрим. угадай как кто! Я покажу вам фото, а вам просто надо угадать, угадай, кто угадай. это! Вы готовы? Начинаем! Жулия! Так. Что это? О, да, да боже мой! Да. Это вы? Видите? Да, слушайте, это для моды, это было очень непростое да. время. Автришка да. просто обоссаться, блядь. Нет, нет, О, не так. надо, это мило. Так-то сейчас так. снова в моде, знаешь ли. Вы не очень-то расслабляетесь, М -м -м. Жордан. Что? о вау! Как приятно, когда модные советы тебе дает человек, который в 7 лет выглядел на 85. Давайте вашу замок. Ладно, ладно, нам надо продолжать. давай еще раз И четвертая камера. Я вообще не вижу смысла их показывать, так это эмоционирует. А смысл их показывать очень было. И кстати, чтобы видеть, что на третьей камере, смотрю на, на первую камеру, и так проще всего типа в целом. Ждем, ждем, ждем. Обожаю эту игру. Так. Это Калис или Карас? Итак, если вы заглянете под свои трибуны, то найдете чудное, рыбное смузи. А теперь я задам вам обеим вопрос. И вам нужно будет либо ответить на ага. него честно, либо.. Выпить этот смузи? А -а -а. Я уже... А, это -а -а. неплохо. А -а -а. да. adam... Погнали. Кто из ваших уважаемых ведущих более талантлив? Ой, вторая камера. О, Ну что то, бло о Ну, как пиздец! Мы сделали его экстра рыбным! Я этим ртом, блядь, карьеру делаю! Вы хоть знаете, сколько он стоит! о Времени хватит на еще одно вращение! Давайте, Джулия, вперед! Да, что мы смотрим? Это какой-то офис! Очередь. хорошо. Так, О, так и третья камера. -ка так, четвертая ка. Что <свят> там? Что там? Давайте посмеемся, ладно. <свят> что а там? Чикан захотел тоже поиграть с нами. А, это хомяк. Ну и бог с ним. Да, Джулия, что же у вас в коробке? Там же не сыр, да? Сыр, но там же не сыр. Мячики для жонглирования, и что мне с ними делать? Вау, и что вы исполните? Да я вообще не представляю, как это делается. Давайте. Да, давайте все плясать под ее дудку. Тосуйте, марионет. Даже Бузман бахует. Даже Бузман. Да, он не такой плохой, ладно. Все-таки хорошо. Это тоже такая сидит там ебать. Просто в шоке. Но С эффектами лучше знать миру. Все верно, мы переходим в рукодельный уголок, и сегодня мне в нем будет помогать Джулия. Идите сюда. Не знаю, как тебя не стошнило, я отсюда запах рыбы чую. Если честно, бывало и хуже. Я гостила у Петра Клемента дома. Что ж, надеюсь, настрою вас творческий, потому что мы будем делать кое-что дорогое моему сердцу. Это наша маленькая так. студия. Посмотрите, ну разве не прелесть, Оу. мы все сидим на диване. Вау, это так мило. Ой, это правда, вы все там? Да, возьмите немного крупнее. Вот и мы. Крупнее, Ой, знаю, давай. Как вы, Джулия. А я всегда И мой подарок... Каждый год. Каждый год одно и то же. Это может стать чудесным подарком. Приступим. О, да. Да, давай. Для начала. Так. Коробку из О, точно. Джулия, так, хорошо Охуеть вот Я как будто что реально делаем? попал в какие-то старые Ваши времена Типа да, реально он Это он прям праздник, реально так, новости по утрам какие-то Я что-то помню, вылезли, что попал на что-то подобное Самые Такое, где это показывали Вот такую Пожалуйста, вот эту самую Во-во-во Я же говорю прям как будто реально попал на какую-то этого, утренние принято, новости как гашу, Которые, гашу, как, гашу, гашу, гашу, как это сказать Мы покрасили ее белой плакатной краской Чтобы подходила под наши чудесные Студейные занавески Но вы, разумеется, можете выбрать фон, какой захотите Например, блестящий золотой М -м? Так. Теперь Блестящий золотой Например, маленький стол я беру вот этот кусок картона, который перед этим нашла в коробке с хлопьями. Кажется, у вас... А, возьмите о, мой. хорошо? О, Джина, большое, держите. спасибо. Так, так, так, так. Остается ага. только отрезать лишнее по Вот здесь, ага. отлично. Вторая камера, и пусть режет так, И какое ваше любимое блюдо на лидеров день? Ой, тут даже думать не о чем. Правда? Я обожаю трикартофельный пирог. Три-трикартофельный пирог? Это что такое? Ну, это когда фри обмазывают пюре и этим фаршируют печеный картофель. Чивука. Только я так делаю. <с> не знаю, но звучит крахмально. <с> <с> Отлично, Джу. Не буду я трогать теперь эти. Теперь вы складываете картон по линии, в итоге получится вот такая прямоугольная штучка. Поставим ее в центре на скотч, чтобы она не двигалась. А теперь нам нужен диван. Вот что мы будем делать дальше. Возьмем для него этот бумажный стаканчик. Ой, я все уронила. Все на стаканчик. фантастика. И сейчас надо разрезать его посередине, по линии. Так. Так, После этого срежьте немного Так о чем я там про утренние новости-то? Как раз-таки о том, что как будто реально какой-то ненужный момент нам показывать, чтобы чисто засрать эффект эфир чем-то должен быть удовольствием, ну, да правда? Конечно. Иначе она позвонит маленькому агенту, и кого-то маленького уволят. Смех, смех. Не хватает кое-чего, да, Джулия? Не знаю, гостей получше? почти, людей. Итак, чтобы сделать маленьких человечков... Нам понадобится шпажку в крышку от бутылки. Не хватает только лица. А у mm -hmm. меня вот какое есть знакомое, это ж Миленько. я сейчас прилепим. Первая камера Много пусть сюда будет. скотча, да, что-то мне одиноко. Вот так Возьмем так вот, Робин и вторая камера с другой. И посадим Опа. на наш диванчик. Вот отлично. А я устрою удобно нигде нибудь вот вот Прямо посередине да. между да. всеми. Мы, можем вырезать из наших любимых газет и журналов. У вас будут любые гости, какие захотите. Джулия, кого бы вы хотели увидеть oh. в студии? О, oh. oh, да. Так. И я хочу сыграть в колесо правды с Ронни и с тепловой yeah. супесня. Так. так а ah. а, да. Он научил ah. меня. Кого хрящать. она убрала? А я его ночью внешней политике. Вы можете украшать студию, как захотите. Возможно, вы немного не знаю, соскучились по ее прошлому интерьеру. Вот у нас есть синяя студия, О! а это вот совсем ретро-красная. Вот тут у Шила Квикстеп берет интерьер. Да, там Джереми сидит, а. смотрите. Вон он сидит, Прости, там Джерри. Эм, что ж, я полагаю, эм, жаль. Время этой рубрики закончилось. Интересно, кто а его туда положил? Перерыва, я специально на крупный план. Мы Просто жду, не дождусь. Мы вернемся М -м. после рекламы. Так, пока, пока не начался, начался последний... последний. Так. Что, что такое? Знаю, Погоди, какой-то шум в коридоре. Так, все все что сейчас было? Ты идешь со мной? Так, что сейчас было? Нам волноваться? У нас тут премьер-министр. И хорошо, без нее бы сюда не послали охрану. Кто-то а Боузмана украл? Возможно, они вернулись. Кто-то Боузмана украл, суки! Хорошо, что я не твоя мамка, да? Кто-то Боузмана украл, ёбаный пиздец, блядь! Надо будет потом пересмотреть этот момент мне, потому что я не очень понял, это его украли или это там кого-то клали вот здесь. Ладно, ну, звук был справа в наушниках, поэтому, скорее всего, реально кто-то Боузмана спиздил, суки. Так, пропустим вот эту рекламу, я ее уже смотрел, по-моему, хотя мне не очень-то она интересна. Реклама у меня реально здесь, ну, не очень интересует, они, может быть, и прикольные, но я их посмотрю и после серии. Так. Все плохо, мэм. Не так как раньше, хуже, чем ждали. И на этот раз у них лучшая организация. Как будто теперь их ведет кто-то более опытный. Мы останавливали ага. их раньше, можем повторить. Еще кое-что, мэм. Да. О вас они тоже говорят. Я запросила подкрепление, но.. У нас мало ресурсов. Я получаю угрозы чаще, чем другие почту. Мне не привыкать. Конечно, мэм. Спасибо, Сара. Звучало угу. весьма тревожно. О, привыкнешь. Я смогла. Не хотелось бы. А Боузман не сказал? Сказал что? А, тогда скажет, когда будет время. Я ничего не говорила. Так вы и так ничего не... Ой, начинаем 10 секунд. Не Ой, нет, это она так любовь показывает. Боузману-то ничего и не скажет, три, потому что, блядь... И его спиздили. С вами снова вечер, а мне шел, нравится этот момент. 15 минут, но ну, нам по темеру. Да. С угу. Здорово, что вы все еще с нами. Спасибо, Мэган. И это отличный момент объявить, что я останусь с вами еще очень надолго. Ой, да, почему блин. же? И я с радостью готова сообщить, что начиная со следующей недели я ага. буду новой... Что это? Мисс Солдери, Опа. будьте готовы следовать за мной. Итали, что происходит? Мама, оставайтесь с нами, пожалуйста. Отзыв... А, а... Мы приносим извинения нашим зрителям за эту неожиданную паузу. Уверена, волноваться не ясно. Принято. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я могу помочь. Разгоните всех оттуда. Каждого. Так, ладно, отойдите от двери студии, пожалуйста. Ага, вот так переместитесь за камерой, давайте. Двери запираются. Это там Колин на наушниках? Эй, запри дверь! Он слышит меня? Колин! Колин! Не слышит. Я сделаю. Нет, мисс, поздно. Я боюсь, жена, опустите оружие или... ну no, но no. Оставайтесь у дверей, заприте Нет, и никого не пускайте. Опять. Отлично. Так, так, послушайте, нам совсем mm -hmm. не надо... А ну сделано место! Конечно, как скажете. Вещание идет? Да, да, мы в эфире. Хорошо. Я так и думал. Время настоящих новостей. Ты, так. микрофон. Он включен? Да, да, надо сейчас... ]دم? Включен или нет? Да, включен. Сюда, на колени, живо. Ты рядом. Ну! Не вижу смысла переключать что-то, пусть あ, он а, будет, лав... наверное, на, на, на... этом плане. Он не уйдет и дождение, блядь. Отпустите их, мистер Джеймс, вам нужна я. Не льсти себе. Ты не наша Ты всего лишь бонус. Господи, это... Вам нужна Я? Нам нужен не один человек. Ага. У него бомба. Мы закрываем все шоу. Какая камера? Любая, все Я знаю, вы смотрите. В своих фургонах. Планируете контратаку. Но держите себя в руках. Или... все и так все понимают. Интересно, выжил? Все обсудить. так и будет. У меня много вопросов. Нет нужды в насилии. А где этот принцип был во время восстания? Той ночью, когда вы убивали моих друзей. Тут невинные люди. Сказала женщина, убившая 14 миллионов. Ну нет, я не собираюсь объясняться с тобой. И вообще, иди сюда. Я не буду слушать приказы. Сюда иди! Делать приказано. Дай сюда. Ствол, да, сейчас возьмет выкидаю. Алан, не надо. Ты же не палач. А кто я, а? Скажи мне, Меганву, кто, я, блядь, такой? Просто человек, который слишком много на себя взял. Не смотри <гум> на меня с высока наглая сучка! Я не твой помощник. Иди сюда, на колени встань! Твоей вины тут, блядь, не меньше! Да вины в чем? И бучи ты психопат! Да во всем! Она сидела тут, улыбилась и не пыталась помешать! Джереми Дональдсон погиб ради программы, а так. она превратила ее в это. Хлеб и зрелища. Ну, а в, он прав, в чем прав в чем-то, да. Он в чем-то прав. Прости, что? Сказала, не смей произносить его имя. У тебя нет, на это право. Ты не на того злишься, милая. Это она его убила. Первая жертва ее благородной резни, и не последняя. Да Все, это полный бред. О, может послушаем из первых? Признайся. А? Признайся. Так, ну-ка, ну-ка, что скажет? Ладно. Это твой выбор. Сейчас убью... Ух ты, хватит. ебать! Ух ты, ебать! Ух ты, ебать! Убили кого-то. Кого убили, не увидел. Похуй. А, Колина убили! Колина! Она ага. А потом она. Просто скажи, что он хочет услышать. Ладно, так. спрашивай. Хорошо? Отлично. Первый вопрос. Какого результата ты стала на самом деле? У -у -у. лучшего мира. Брехня. Я не вору. Специально показал тебе руки, люди увидели, Когда как он стреляет. Власть ничего не работала. Система служила одной элите. Люди голодали и жили в нищете, страданиях и в боли. Но вы этого не видели, мистер Джеймс. Ведь у вас-то все было в порядке, ясное дело. А у нас мы были слабы, ропкие, и эти добрые намерения, вторые шансы и, и, и игра по правилам. А знаете, что дает такая игра простым людям? Ебучее ничего. Кто-то обязан быть готов по-настоящему сражаться и делать то, что должно. И я сделала, потому что больше никто не хотел. Пусть будет 14 миллионов человек. Чтобы спасти 60 миллионов, а чтобы вы сделали, дали сдохнуть от голода. Бы другой да, нет других способов! Так и Питер Клемент считал. Питер был слаб. Я любила его больше, чем кого-либо еще. Но он был мягом. Так вот оно че. Так вот почему он умер. Он просто не мог спать. Это его убило бы в конце концов. Но это мое дело, мистер Джеймс. Что насчет вас? А не обо мне речь. Вы не знали? Перебой перебили в ночь восстания. Тогда как мы следили за вами месяцами? Не понял. Домой? Не только вы умеете засылать кротов. Мы знали, что вы где-нибудь всплывете. И собирали информацию на такой случай. У нас есть запись. встречи так называемых лидеров перебоя. Так, маленькие так, ага. скрытые камеры. Хай-тек. Возможно, зрителям стоит узнать, что планирует ваше руководство. У нас ага. свои люди на канале. Мы добавим помехи. Займем комнату вещания, ничего не выйдет. У нас тоже есть люди и опыт у них весьма богатый. Готови Третью камеру -ка включи. экран 4. Думаю, а не хуя. Не хуя. Пусть запись. Она умрет. Кто умрет? Не. Давай, Алекс, включай запись. Я Извини. Не Это важно. Он нас все равно взорвет, так что ставь эту ебаную кассету. Да не, не, не, пусть будет. Не будет кассеты. Я за перебой Слышь на этот петель раз, петель. извини. Не дать запись. Разбить мониторы. Да не включу, я не переживаю А на четвертая камера, я же знаю, как работает это дело. Что происходит? А? Что происходит? Да я-то, блять, откуда знаю? Скажите мне, что там решилось? Не включили. Не включили. Нет, конечно. Отлично. Отлично. Отлично. Ты будешь жить. Вот радость -то. А вот ты не особо. А, а Почему? успел? Почему ты это сделал? Успел. Зачем? У таких людей не бывает другого конца. Она бы не остановилась. Только она и её видение лучшего навеки. Она была нарциссом. Они убьют тебя, Алла. Да. Я знаю. Но у движения появился шанс У всех появился шанс Спасибо, Алекс, О, Алекс вовсе да. не герой. Да это и есть героизм Для таких, как мы Как часто в жизни тебе приходилось принимать решение Которое действительно могло на что-то повлиять Мы же бесправны Но в такие моменты Наш выбор Я отчасти, выборами, миниатр, отчасти с рад, людей. что выбираю перебой Потому что Он эта тварь нас. убила моих детей, ребенка. С каждым выбором мы понемногу этот И... мир. Меня прогресс Боузман повысил. А прогресс мне не нравится. Лидера. Да, но может новый начнет слушать. Нам нужны выборы. Нам нужен выбор. И выбрать Кстати, да, не бой. факт, что не будет вижу, слушать. Чтобы вы что-то сделали. Мы делали что-то каждый вечер. Что, например? Теперь, а кажется, вы перестали даже пытаться. Ваши попытки это голимы и обесценивание всего. Ага. Вы повторяете, что все плохо, запугиваете нас, лишая надежды. Так. Это мне говорит человек с бомбой, висящей у него на груди. Пошли, пошли! Всем Без стоять! Да. Вы знаете принцип? Я не убираю большой палец, и ночь для всех будет приятна. В чем. Меня... А, кнопка не работает, да? Меган. <с religion> О, ху, ху, ху, ху Если <ски> он <шок Cute> взорвет Меган, то будет <Daniel> смешно. Даже не хочешь знать, кто дергает тебя за ниточки и что говорят за твоей спиной? <к tangled> Я сказал. Никому не двигаться. Они считают тебя клоуном, Алла, и используют тебя. Я сказал, заткнусь. А сделаешь, что им надо, они от тебя избавятся. на кассете Алла. Они видят то же, что и все, Алан. Ты клоун, психопат, жалкая, больная, стоп... Ты, блядь, он еще ее убил. Ёпаный <свят> рот. Заткнись, блядь. Что ты? Не вини меня. Не я делал выбор. Это пиздец Я просто играл тем, что мне сдали. Сейчас взорвет, да? Сейчас. Сука. Ебный пиздец, блядь. паный ру. А я что тоже? И я тоже туда же под одну кребенку, да? А, нет, я же за аппаратурой сидел. о о, -о, -о. Концовка у меня получилась охерительнее Другой конец а Так, все так же любит народ и ненавидит профессионала. Лоурон Севбагович все так же Любит народ а, Дейс Русус решил удалиться от всего еще внимания Сейчас ищет себя в музыке в доме своих родителей а, Карьера Лилси Набирает обороты, недавно на Выпустила линию ароматических свечей но кинофильм в жанре домашнее порно София Рименко уже много лет не покидает свою продвинутую квартиру, и уче... лучше ученые бьются над тем, как сделать что то там. Дэвид Вонг был недавно замечен гол на пляже. Он кинулся в море с криком сверхплостно. Видимо, блядь. Назвали своего малыша Кипер Клинтон, и он вырос агентом по недвижимости. Питер Кли... Ух ты ж нихуя. А у нас чё? А у нас не скажу, да? Чё там у нас? У меня а чё? Но Боузман, возможно, мертв. Скорее всего, но не факт. Я... Не, ну, у него был тротил, но до меня бы не достало, потому что я мог, могу находиться на первом этаже, на четвертом, на пятом, а они там на любом другом этаже. Игра вышла интересно. И я представляю, что... Я не представляю, как мне нужно было бы сделать все это так, чтобы это все закончилось хорошо, ведь в целом, судя по всему, можно сделать так, чтобы и все выжили, и у меня было денег, допустим, достаточно, и, короче, каждое решение, в принципе, действовать что-то влияет. Я решил отомстить всем, всему, пи взял, пошел, прошел на сторону перебора. Не знаю, а, Хелена Браутшу продолжает сниматься даже после смерти. Недавно она получила приз за роль пресс-попьера махиозного босса. Лёпа. Жалко. Жестоко, но как есть. Пять на запутался. Блин, ну серия... серьезная. Он убил просто всех, нахуй. за заодно себя. А нельзя было вот... Если он так легко мог попасть в студию и так далее и тому подобное, просто заложить бомбу, а, подключиться к рекламному табло. Так, никто, никто не остановит рост того, Услады, Услада, разве что однажды их роскошный крузовийный райнер потерпел какое-то там крушение, никто на не успевает читать, прикиньте. Бля, что так быстро? Можно помедлить, На пауза какая-то, нет, я Пропустить можно, хорошо, на паузу поставить нельзя, не могу так быстро читать. Недавно кто-то видел, как бешеный Нил добывает обед из баков. Он сломленный человек, с кучей долгов и по алиментам. Мне нравится то, что после титров показывают, что случилось с остальными героями. Вообще, в целом, с героями, которых нам показывают. После всех ситуаций. Прикольно. Вообще, я думаю, что еще в самом начале можно попробовать пресечь а, как какого. Как, не, не перебой, а прогресс, прогресс вот. Я думаю, что в самом начале можно попробовать начать пресекать прогресс И все бы получилось бы совсем по-другому, если бы я изначально бы пошел не за прогресс Ну и, наверное, надо было в конце оставаться Раз уж я начал идти за, за прогресс, то и надо было до конца уже стоять за прогресс Немножко я, конечно, подпанул в этом плане Но что поделать А это был последний эфир, как старый добрый. Боузман уволился, и я, судя по всему, не... Живописный городок Сэндбаум на реке Дыра по-прежнему процветает. Недавно Дыра получил статус региона исключительной природной красоты. И показывает нам какой-то вскопанный клок земли. На этом все, что ли, реально? И жалко, конечно, их всех, если честно, пиздец. Не ожидал, что из-за моих последствий они все умрут. Ух ты! Что это нам показывает? Реклама какая-то? Что ты хуйня, блядь? Эй! Привет, ребятки! А, это новый телеведущий, что ли? Я Фрэнк Кифан! А это безумный и задорный дом безумия! Но! Где же бал Давайте его позовем! Балдесина! сейчас нам покажет. Я не могу вспомнить, кто это. Безумному огненному это боусман. Я тебя не слышу, Вот так лучше. А о Это же пуньк сигнал! Кто это такой, падай, это, блядь Я Боузмана в глаза никогда не видел Прикиньте, если это Боузман Комната эпилога Вы открыли дурацкое развлечение Всего найдено один из 14 эпилогов Ух ты ж, ёпаный рот Чё там? Под новым руководством Это если Боузман, допустим, умер бы Торже Торжество хаоса Обновленный мандат Новый лист Луч лучший Джереми. Вот, я же говорю, можно кстати, все-таки в живых. Неизбежный прогресс. Это если бы я топил до конца за прогресс. Мне кажется, аккорд согласия. А, смена караула. Меня уволили бы, наверное. Несправедливость Джереми. Что-то как-то, по-моему, мне кажется, несправедливость Джереми еще должен был. Я думаю, что это не единственное, что я должен был открыть. Но, да Чё ладно. Можем... Эпилогия. Ой, телемарафон. Зачем, бля? А -а -а... Случайно, случайно нажал телемарафон Не знаю Я вряд ли буду снимать предложение по этой игре какое либо Но то, что в игре там своего рода 14 концовок, это круто День 56 телемарафон Сейчас послушаем, что он скажет Раз уж у нас идет телефон здесь Телефон и звонок Да, телефон и звонок Да, блять, вокруг стены нахуй По-моему... Джаз, сигареты Лайон, белыши. Но в конце нам еще, кстати, также не дали заработать, поэтому, скорее всего, мы закончили плачу. Да чего, блять? А, Суинстан, на... это Узман, ваш босс. Я обратил внимание, что вы сменили Дэйва в комнате управления и работать у вас получается в целом недурно. Тем не менее, я бы сам хотел убедиться, что все на уровне. Вам придется смонтировать старую запись, чтобы я увидел, что все соответствует моим требованиям. Не волнуйтесь, редкие помехи и износ пленки из-за возраста – это, пожалуй, все, с чем вы столкнетесь впервые. Но поглядывайте на индикатор. В те времена цензура была строже, и, конечно, не забудьте подготовить рекламу. Боузман, конец связи. <связь> <связь> а, понятно. В общем, я должен был в это поиграть еще в самом, ну там после пары дней. Сейчас вернемся в главное меню. Скорее всего, должен был после допустим первого эфира пойти в телемарафон и уже его сделать вечер. Я ну что-то пошло блять не так что-то пошло Джерни немножко не так титра эпилогии 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 14 14 концов судя а, по всему спасибо. ну да как я понимаю концовка и да загрузить игру уже живет. судя по всему а можно можно с любого дня загрузить не-не-не. Вот оно как. В принципе, в принципе. Мне нужно было бы так, загрузиться вот. вот... Вопрос. Стерильность, стерильность, стерильность. Не, если обман. можно загрузиться, да? Мне нужно было бы вот до сюда загрузиться При раз. Семья, а, не, подожди, что свободы. Команда... А, все, да. То есть, допустим, я загружаюсь где-то вот 300 примерно 300 день. Вот, памятная запись. И всегда топлю за этих за прогресс. И вот тебе еще одна концов. Потому что примерно же тогда, да, там, я начал топить. Ну, вот так вот, в принципе, концовки можно открывать. Но мне интересно, можно ли, можно ли с самого начала топить за разлом, и все ли выжил. Ну, в общем, очень много реально мы последствий, мы выбора здесь есть. Мы и это своего рода тяжко. Но что Но у нас получилось, то получилось. То получилось. Убил, сука, всех. Главные темы дня. Этим нельзя, конечно, гордиться. Но интересно, выжил ли я. Но! На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Безумное приключение. Я печаль. <связать> Предлагаю тиг для обзоров. Спасибо за просмотр, ребяточки. Пока. Пока. <sharp inhale>